Хорошо, какие ощущения? Отлично, отлично. О, вот э, синхронизация прошла, такое вот дрожь в теле, чувствую, угу. как предыдущий раз. Угу. Угу. Хорошо, чувствую, поздоров... чувствую. поздоровайся с ним, что ты услышал ответ? Приветствую тебя. Я тоже приветствую. А скажите, пожалуйста, вот такой момент. Вначале я сразу начал синхронизацию, потому как у вас уже была связь. Почему он сразу вас не уловил и потерял? Можете объяснить? А сознание еще не вышло из тела. То есть тело расслабилось, а сознание не вышло, осталось закреплено за телом. Угу. А в данном случае, как сознание уже вышло, за пределы, так скажем? Да, да, да. Uh -huh. Ну, сейчас, сейчас другие иные ощущения. Uh -huh. Я, к сожалению, сравниваю, потому что uh -huh. <laughs> часть человеческой натуры сравнение. Uh -huh. То есть сейчас, конечно, не чистое сознание, но uh -huh. в человеческом теле. Я, находясь в человеческом теле, будучи сознанием, являюсь соединенным с высшим аспектом. Uh -huh. И я это чувствую. Очень классно. Uh -huh. Хорошо. В течение беседы он будет транслировать через тебя все, что хочет сказать твоим речевым аппаратом. И в течение беседы ты с ним будешь синхронизироваться автоматически все больше и больше, отключаясь при этом все глубже и глубже, все дальше и дальше. Вот это вот взаимодействие вас с этим человеком, он сказал, что какие-то другие, иные у него сейчас ощущения. Как это можно понять, другие иные? Лучше, хуже или просто другие? Не лучше, не хуже, просто другие, и причем... Всего несколько раз он в жизни испытывал вот это состояние. Он или я? Я буду говорить я, хорошо? А, хорошо. Ощущение вот этого вот тяжести тела, как будто я нахожусь в камне. То есть все тело это настолько сейчас давит на меня и очень неприятное ощущение в плане очень тяжело находиться в этом теле. Прям камень, и ты в нем заточен, и. А... И оно такое огромное. Страна mm. такая. Mm -hmm. А? <смех> Это.. Я испытывал эти ощущения, но всего несколько раз в жизни, и всегда вот с восторгом их вспоминал. И.. Вот удалось достичь этого состояния, это uh -huh. чудеса. Раз... Слушаешь меня, даю установочку, наслаждаешься этими ощущениями, если они тебе очень приятны, ты просто впитываешь и закрепляешь эти ощущения. Чем больше uh -huh. ты их впитываешь, тем лучше ты себя чувствуешь. Чем лучше ты себя чувствуешь, тем еще они больше закрепляются и впитывают, и усиливаются в два раза больше, чем сейчас. Принимаешь. Наслаждаешься этим, растворяешься в них. Да, да. Акцент ты... на тело сильный прям. А -а -а. Знаешь, ощущение, блин, полотенце, как будто на тебя давит, я не знаю, какая-то целое здание внутри твоей голове. Вот такие вот ощущения. Не говоря уже о теле. Ну, круто. Хорошо. А скажите, пожалуйста, что нам, так скажем, нужно еще сделать, чтобы сознание вообще отодвинуть? Вообще, максимально возможно. Местное сознание. Оно отодвигается в процессе дальнейшего обсуждения, развития беседы. Так что все, все нормально, все, ага, все, ага. Все, все, все хорошо. Отлично. То есть в течение беседы То, он адап адаптируется, такой, да? А а да, да, да. Сейчас просто акцент такой на теле, вот эти вот ощущения. Поэтому, угу. Ну, угу. Все, угу. все шикарно. Отлично, хорошо. А скажите такой момент. Я бы вас попросил, знаете, что сделать для этого человека? У меня просьба большая. Просканируйте <связь> его на всех уровнях. Тонкие тела, физику, душу, дух. Полностью просканируйте и устраните все, что вами не запланировано. Все, что не входит в ваши планы. Все болячки, все недуги, все болезни. Устраните, которые вы не запланировали. Которые не нужны. То, что посчитаете нужным, сделайте. Сбалансируйте его. Сгармонизируйте на всех уровнях. Устраните все, что вы посчитаете нужным. Что ему мешает, что его отвлекает. Что не нужно. Что, что понацеплял. Сделайте это, пожалуйста. Хорошо. Как будет достаточно, скажите мне. Или мы можем беседовать, и будет процесс происходить? В принципе, да. Да-да-да-да. Давайте беседовать. Угу. Одно другому не решает. Отлично. Работа будет выполняться, это а да? мы можем разговаривать? Да. Хорошо. А, да, да. Я вас благодарю за это. Хорошо. Отлично. А вот такой момент. Скажите, пожалуйста. А... Как бы вы назвались, но вы бы как выразились, кто вы для человека, а кто он для вас? Таким примитивным языком. Он смотрящий смотрящий на него сверху, видящий объективно всю ситуацию всех жизней. А Причинно-следственные связи, вижу все. Человек же находится в игре, в теле. Поэтому э, находится, ну таким играющим. Я не играю, я смотрю, наблюдаю за процессом. Угу. Угу. Хорошо, а такой момент, <кх> скажите пожалуйста, а вы часто вмешиваетесь в игру? <плодисменты> Нет, я не вмешиваюсь. Стараюсь не вмешиваться практически никогда, потому что, а, хотя не совсем так, uh -huh. я находлюсь всегда рядом, а, но человек сам теряет периодически а, вот эти вот синапсы со мной. <свят> даже не сами синапсы связи, а ощущение этих связей. То есть настолько заигрывается в эту малью, что теряется ощущение этих связей. И он пребывает как будто бы один. На самом деле это иллюзия. когда он выныривает из этой иллюзии, а это происходит все чаще, а, то, конечно ощущение, ну как минимум радости. Uh -huh. То есть ну, вспомнил. А uh -huh. Опять вот это ощущение веры я потерял. Ну, то есть это не вера, а знание, скорее. То есть абсолютное знание о том, что есть. Uh -huh. Ну вот такие вот игры. А, а вот когда он это вспоминает, это вы ему даете такое? импульс, или он сам это делает, или наставник, может кто это помогает, или же он сам, ну как душа вспоминает? Ну конечно он сам, это его задача, то есть он там и находится в игре для того, чтобы быть прийти в это состояние неотключенности, быть постоянно в состоянии э, полной самодостаточности. Uh -huh. Он ни в чем не нуждается, абсолютно. И в эти моменты просветления, скажем так, он это прекрасно осознает. Uh -huh. Благо, что все чаще и чаще. Uh -huh. Хорошо, отлично. А вот а, вы сказали, благо, что чаще и чаще. То есть рекомендация каждого высшего, чтобы чаще человек ä, <laughs> приход... ну, вспоминал о вас и... Нет, рекомендация, чтобы вообще не было вот этих вот обрывов, чтобы человек не погружался в эту магию. То есть, когда он будет э, находиться в полном контакте, э, напрямую с Творцом, да, то есть mm -hmm. я же тоже являюсь ступенькой к Творцу. Mm -hmm. а, и имея вот этот канал беспрерывной связи, можно творить, творить все, что угодно и ну как все все что угодно <с> все что делит душа человека угу. он становится полностью творящим сотворцом Интересно. а когда прерывается вот этот канал он становится ну, скажем так человеком просто человеком несчастным человеком, вот это вот. состояние несчастья, это отсутствие постоянной связи с творцом, с каналом. Uh -huh. А как можно быть несчастным, имея этот канал, если ты постоянно находишься в подпитке, постоянно ты делаешь, действуешь и не имеешь сомнений ни грамма от того, что ты творишь. То есть все твое сотворение имеет обоснованность стопроцентную. Ты не имеешь никаких сомнений. Ты просто действуешь и кайфуешь в том, что ты действуешь. И все вокруг подчиняется не в плане того, что ты через твое эго подчиняется, а в плане... Э -э все способствует тому, что, что ты творишь. Uh -huh. Что ты сотворяешь со Творцом. Вот в чем смысл. Все uh -huh. на самом деле очень просто. Хорошо. <служ eth -ntil> А можете перечислить главные моменты, которые отвлекают каждого человека в связи с Творцом? Погружение в маю. то есть человек, каждый человек имеет или встречался с понятием веры. Но, к сожалению, не каждый человек знает, что на каком-то глубинном уровне, если вот таким вот образом через вас, Александр погружать, или как-то через других да, гипнологов, э или через медитации самостоятельные, человек приходит к высшему аспекту, угу. ну или к наставнику, или к другим более высокоразвитым существам, у которых нет. Э которые не находятся в этой игре. Uh -huh. то в таком случае, конечно, человеку человек все чаще и чаще выходит на вот эти вот уровни, ну так скажем, частоты увеличиваются, чистота Чисто, восприятия <сосприятие> чистой информации, она увеличивается uh -huh. А вот в жизни что отвлекает людей? Мы на что отвлекаемся? Что мы не видим, не слышим, не чувствуем? Какие главные? Да На все что угодно. Это может быть и а, какие-то взаимоотношения, семья. Все что угодно, все что ваш, вас окружает, все является отвлекающим фактором. Но это до тех пор отвлекающий фактор, пока вы э, не находитесь в связи с этим каналом. Как только вы обнаруживаете вот, это вот, вот этот канал в себе, э, с тех пор любы, любое, что вас окружает, является лишь помощь, вам. Угу. Потому что все есть гармония. Все, что вам дано, все вы заслужили. И более того, вы сами этого выбрали сознательно. Ваша душа имела возможность выбирать все это сознательно. Каждый аспект, каждый контакт, каждый, каждая деталь, которая у вас присутствует, вплоть до вещь, вплоть до человека и, и животного, ну, все абсолютно. Все mm -hmm. есть гармония для того, чтобы вы вспоминали через каждую деталь, через каждую вещь но вы будете несчастны до тех пор, пока будет отсутствовать этот канал. Угу. Так? Ну, вот точнее, этот... он всегда присутствует. Угу. Ну, да, вы, говоря, не не... ну да, пока мы его не нащупаем, да. Угу, угу. Хорошо, скажите, пожалуйста, а ведь все эти отвлекающие факторы они же не просто так? Конечно, конечно, вы сами сами их выбираете. То есть, отвлекаясь на них, если, к примеру, вы углубитесь на какой-то из этих факторов максимально, uh -huh. то через это углубление вы опять придете к этому каналу со Творцом. То есть через углубление вы можете прийти через внешнее или через внутреннее, это не имеет значения. То есть все внутреннее есть внешнее, все внешнее есть внутреннее. И углубляясь на какую-то внешнюю внешний аксессуар или человека, углубляясь в него, вы можете найти и там тот же самый канал. И вы вспомните через эту вещь или существо. Просто углубляйтесь. Uh -huh. А вот можете пояснить более подробно, вот такой сейчас вопрос задам. Вот многие. Да, наверное, большинство, сколько сеансов провожу и слышу в других приходите к нам. Ну как, приходите. То есть держите связь. И вот сейчас вы тоже призываете, чтобы лучше там развиваться. А зачем этот призыв? Вот для чего это? Зачем? Вот приходите. Лучше, чтобы канал был налажен, связь с нами была. Вот вы можете объяснить, для чего это? Для чего это нам нужно? Угу. Если хотите оставаться в жопе, ну оставайтесь в жопе. Нет нужды, если хотите быть несчастными, будьте несчастными. Это тоже опыт, тоже, тоже нужно углубиться в это вот отсутствие счастья, в это состояние, чтобы уже не хотеть этого, наесть этого дерьма до тех пор, пока, пока вы уже не перестанете туда даже смотреть, даже обходить будете это 10 дорогой. В таком случае... Ну, то есть, опять-таки, э -э, в дерьмо нужно углубиться. Это, это тоже такая вещь. Через углубление вы придете к тому же самому каналу. Э -э, обречены быть э -э, всегда счастливыми и с этим каналом. Другое дело, вы сами выбираете этот опыт, э -э -э, но вы приходите в мир для того, чтобы со всех сторон, со всех точек зрения, э -э, попробовав все, что возможно, э -э, прийти к тому же самому, к тому же самому каналу, что вы не разделены ни с чем, и все связано. Вы есть часть всего, и все есть часть вас. Угу. Так что ничего страшного, если человек не хочет приходить сюда. Угу. Это еще более благо, на самом деле. Он делает еще большую работу. Он проделывает эту работу, это необходимо. Для того мы туда и приходим, в этот мир. Интересно. Поэтому все есть благо. А скажите, пожалуйста, а на каком уровне взаимосвязь у вас и, и вот этого человека? Ну, или наставника и этого человека. То есть, насколько у вас взаимосвязь и взаимопонимание? хорошее, на каком уровне? Да очень хорошая. Хорошо. Очень хорошо очень хорошая но я говорю только периодически он в этот мир нравится ему видимо побыть несчастным ну хорошо Молодец. трудится так сказать хорошо а смотрите у вас хорошая взаимосвязь и взаимопонимание а почему тогда у него возникают вопросы то есть как он даже вот колеблется выбрать будущее направление своей жизни, это вот что значит? Под... Так вот он заныкивает в эту жизнь, он считает, что он э, отделен от высшего и пытается. То есть вот, вот эта вот игра майи в чем состоит? В том, чтобы человек, э, как змеи исключитель, да, и вот в чем искушение было uh -huh. э, вот эта вот история, то, что он предложил человеку яблоко, яблоко яблокопознание. То есть э, у тебя есть все здесь э, в раю, ты полностью всем обеспечен, ты абсолютно счастлив. А вот даю тебе яблокопознание, да, говорит змей. Э, хочешь попробовать не быть э, соединенным со всем этим, а самостоятельно расти э, и еще и превзойти самого себя. Вот в чем суть. И человек, выбрав это яблоко, забыв якобы, что есть вот эти вот связи со всем, ну, скажем, с раем, да, в данном случае, состоянием полной, полного комфорта, полной гармонии, полного счастья, ты выбираешь и самостоятельно прокладываешь свою собственную дорогу. Откусив вот это вот плод яблока сознания. Вот в чем суть. И этот человек, не исключение, соответственно, он тоже хочет вкусить ну вот это вот понятие через эго, а вот я сам добьюсь. Угу. Ну, вот, вот такие вот вещи. Хм. То есть вот, с работой, да, с, с выбором направления. То есть он не хочет взять, выбрать легкий путь в плане того, что вот положиться на этот канал и этот канал сам выведет его на те знания, которые у него есть, которые к нему приходят. То есть вот вы к нему пришли, да, тоже не случайно. Mm -hmm. Это же тоже часть, когда он вынырнул ощутил вот этот вот канал, соответственно, пришли и вы в этот момент. И он это прекрасно понял, осознал, вот эту вот вещь. Ну вот, и вот таких вещей, они постоянно встречаются, вот эти вот, как, как, как чудеса, да, в жизни каждого человека. Он это рассматривает как чудо какое-то, да, как магию. А на самом деле он всего-то э, вспомнил, что он связан со всем, что этот канал э, всегда находится с ним. В любой момент он может стать счастливым, моментально, там, за миллиардную секунду, всего лишь вспомнив, что у него есть это. И все. А. Поэтому, когда он приходит в это состояние со своими вопросами, мы постоянно ржем над ним. Ну, ну а что еще делать? Все над ним ржут. Потому что он прекрасно это понимает в этом состоянии, а в том состоянии... Он снова погружается в эти вот мирские дела и начинает свою игру, uh -huh. А допустим, а допустим он может эти вопросы самостоятельно задавать сам себе в трансе и отвечать на них ответы? Или это будет тоже, вы прикольнетесь над ним и скажете другое что-нибудь? Может, может, конечно. А так и случается. Как только он в трансах у него все эти вопросы растворяются сами собой, как ненужные. То есть, они становятся для него, ну, ну все понятно стало. О, то есть, вот, вот это вот состояние транса, если бы он постоянно в нем был, то вопросов у этих никогда и бы не было. Но не обязательно погружаться вот в такое глубокое да, глубокие состояние. Можно быть в состоянии ну, вот пограничном каком-то, да? То есть, их же много вот таких вот состояний. Вот. Ну, и... В принципе, любое трансвое состояние подразумевает для него является ответ на все его вопросы. Абсолютно. Вот, вот, вот так вот. А хорошая, скажите, пожалуйста, вот сейчас уже беседуем с вами, как он там погружение углубляется, так Да, да, да. Да и я его почти уже где-то там, где-то он там глубоко, очень далеко. Ага, где-то там слушает, да? Да, да, да. Эхо. Хорошо. А скажите, пожалуйста, а что при этом сейчас его физика ощущает? Какие-то изменения, то есть есть какие-то ощущения новые добавляются или усиливаются? Ну, сейчас чуть-чуть вот тело в порядок приводится. Mm -hmm. а Как-то вот с вибрациями э э, легче. Mm -hmm. Ну, пер первое время, прям дрожь такая сильная была. Сейчас поменьше. Хорошо. Хорошо. Тело привыкает. Отлично, прекрасно. А вот скажите, пожалуйста, вот такое объяснить можете? Такую ситуацию. Я замечал, есть люди в трансе, говорят, очень медленно подбирают слова. Вот прям медленно yeah. говорят, а вот, вот в вашем случае или там еще есть, и вы э, отвечаете, человек отвечает в этом состоянии быстро. От чего это зависит? От а ну. дело привычки. Дело привычки, то есть чем чаще погружаешься в такие состояния, тем э, ну, больше такая вот уверенность, что ли. то есть и голосовые связки привыкают, вот сама сам тело привыкает к этому состоянию. Uh -huh. А вот допустим, если много человека тоже, есть случае много человека окружая и вообще человек на тонком плане давно уже, но при этом он продолжает время uh -huh. тихо говорит, потому что как потом он объясняет, что информация как-то вот она идет не так, как на физике, медленнее как-то, вот, даже если долго человек на тонком плане, это как объясняется. То есть, смотрите, mm -hmm. стереотип такой. А Что, что за у нас? человек? Может быть, конкретно вот приведете пример, я как-то с ней. Может быть, с его с высшим аспектом пообщаться. А смотрите, а вы можете а -да. считать мою инф информацию с меня с моего, так скажем, видения? То есть я буду думать а об этом. О, интересно. Хорошо, давайте я сейчас давай, подумаю давай, об этом человеке. Угу, я сейчас думаю. Так, ну, э, в любом случае, могут быть благодаря вот... Э, и больше я больше оправдываться не буду, буду говорить те вещи, которые э, приходят, да, сразу? Да. Э, приходит вот такая информация, что девушка, возможно, э, то ли вегетарианка, то ли сыроедка, вот что-то этом духе, угу. Какой-то вот такой вот более-менее правильный образ жизни идет да. Есть такая? Да, есть такое. Ага. Есть такое. Так, ну, возможно, даже вот медитациями занимается. Да, есть такое. Или, или мантры читает. Вот ну, что-то что что в этом вот. роде есть, да. Uh -huh. Ну, вообще, да. Ну, ну по-моему. А, все. А, ну, вот такая вот информация пришла, что человек несколько а, разделяет духовную жизнь и материальную жизнь. А, то есть физика для нее, физическое тело это материальная составляющая. Uh -huh. Она не рассматривает это как духовную вещь. А на самом деле, для меня, в частности, да, вот эти границы, они стерты. Почему? Потому что, ну, во-первых, я пришел в семью вот такую вот эзотерическую. Всю жизнь в этом варюсь. И вот этих вот разграничений у меня нет как таковых. Но это... Это не в плюс мне, или там как-то выпендривается вот эго, а в том плане, что разграничения между духовной и материальной составляющей нет. То есть даже человек, будучи потребляющим мясо, это не значит, что он не развивается духовно. Просто процессы в организме, да, они ну, не то что замедляются, они организм больше энергии тратит на переваривание вот этого вот мяса. Соответственно, чуть-чуть затормаживается не то что развитие да, духовное, а ну, ув увеличивается срок э, познания. Вот, вот в чем дело. Uh -huh. Uh -huh. Ну да, то есть вегетарианцы больше воспринимают, лучше это канал, что ли, получается? Well, Или меньше затрагивает энергии. Быстрее. Не, не uh -huh. лучше, а быстрее. Uh -huh. Да, меньше затрачивают энергии на э, вот, вот, тонкие вещи. А само собой, конечно. Я понял, я понял. Вот, но... вот такая вот вещь. Но, я говорю, тут есть небольшая вот, иллюзия в плане разграничения физики и э, э, духовной сферы. Ну, так в том-то и дело, что э, клише такое, что люди думают, если человек быстро говорит в трансе, то это не транс. То есть человек не может ну говорить да, быстро да, в да. трансе. Ну да, вот, вот, вот, вот, точно. Клише, клише. Вот, вот, вот. Оно и сидит. Оно и сидит в сознании, где, где, где, там, подсознание человека. И, ну, почему нет, кому-то нравится. Хотя первое время, я тоже вот говорил, мы тогда погружались первый раз. У меня тоже менялся голос. Ага. А вот смотрите, сейчас все интересно происходит. Ну... Вот сейчас вот как? Он, можно сказать, что человек сознания человека спит или нет? Или он бодрствует? Вот сейчас. Сейчас вот я очень, точнее, человек слабый чувствует, где он находится. По-моему, он очень мало запомнит, когда выйдет в транс. Отлично. А вот почему тогда вы говорите как будто, вот вы говорите от его имени как от физики, но не как от имени тонкого плана? Да разницы нет. Вот вы... разницы нет? Да, вот а говорит. Какая разница? Я же... Да, да. я же говорю, то есть мое тело говорит, оно расслаблено. А... Ага. а говорю я, то есть идет чистое сознание а, в то, что я ну, в, те, в, те, в тот механизм, который обычно разговаривает. Обычно ага. говорит. Ага. Ну, да, допустим.. Вот, вот недавно был у человека семинар, он пытался вести э, медитацию, uh -huh. ну, такую групповую медитацию. Э, попытался вначале рассказать лекцию, uh -huh. но, естественно, так не вышло, потому что, ну, вот этого вот соединения нет и... Э, но он вспомнил об этом соединении, что было бы неплохо войти в это состояние транса, и тогда бы, естественно, вот этот поток появился бы. Uh -huh. а сейчас вот чисто потоковая информация идет, uh -huh. То есть, нет никакого отличия, что... Ну, точнее, колоссальное отличие от того, что он говорит без потока, и то, что сейчас он говорит ну, своим речевым аппаратом. Ну, если вот так узнать его поближе, то ощутите разницу ага да то есть он когда будет прослушивать он не, понимает что это что это да вообще идет не от него так скажем да конечно конечно а когда прослушиваешь конечно вот эти вот ну входишь в трансвой стейн как вы а вот он входит всегда в трансвой состояние. просто да ну, просто как-то на ухрезоло то что вы говорите я И я подумал что это человек сам что ли сейчас говорит он не в трансе находится а вы получается от его как имени не не не да да, да ну... Р разницы на самом то деле нет никакой То есть я могу говорить Вы, да, как ты То есть okay. ты, ты, как я Собственно okay. Ну, I, I am, высшие аспекты Они же тоже Это высший аспект как, как таковой Он для всех высший аспект uh -huh. <laughs> <laughs> <laughs> Это точно Даже нет разделения. Да, да, это точно Хорошо себя чувствует человек? Прекрасно, прекрасно Отлично, Чуть-чуть подергивает тело а так. Ага. А да, вот эту вот гармонизацию и балансировку, которую я вас попросил сделать, ну, устранить то, что вам не запланировано. Уже... Вот, вот оно он... в, процессе, в процессе. А, в процессе идет, а? да? Все. Да, конечно. <св infillation> отлично Прекрасно. Такой еще момент. Значит, в процессе разговора также он улетает глубже-глубже, да? Чуть-чуть -чу погружается, да? Да, бессозна... да? да, да. <св> Здорово. <св> Хорошо. А вот такой момент. Скажите, пожалуйста, вот есть вопрос, один человек задает его. Есть ли разница между правдой и истиной? Да, конечно. А поясните. Правда, она у всех, правда да. она у всех своя, а истина, она одна. Угу. Хорошо. А как тогда... То есть каждый сам со своей точки зрения прав. Есть такая притча про слона. Uh -huh. Когда монахам завязали глаза, и они начали обследовать uh, слона, не сказав им о том, что это слон. И каждый представлял, что ну, выдвигал свою теорию, что это такое. Uh -huh. uh, в итоге у каждого правда своя, каждый правду своему. А истина-то она одна, что это слон. Ну вот, такая фишка. Так, подождите, а как тогда получается? И вот приходит истина, да? И все слушают эту истину, да. и каждый понимает ее по-своему, получается? А, все зависит от а, а, забитости канала. То есть, если человек а, более тонко чувствующий, то есть, постоянно находится в соприкосновении с, с этим каналом, то есть, канал у него хорошо открыт, он его хорошо развил. Ну он у всех разы это одинаково. А... Он хорошо чувствует этот канал. Тогда истина к нему приходит более правдивые, скажем так. А те люди, которые находятся на более засоленных каналах, uh -huh. а больше находится в игре в мае а у тех э, правда ну соответственно становится иной угу. интересно хорошо а вот э, чего я бы хотел поинтересоваться вот нам и мне интересно что такое темный и белый ангел вот э, можно вообще трактовку этого дать или пояснение ну, что это вообще такое и существуют ли они вообще или что это вообще? Ну, как, как существа, представленные к физическому телу, да, они существуют. То есть наставник это своего рода э, руководитель, ну, направляющий да, души и жизни в жизнь. Uh -huh. А ангелы, они закрепляются за телом человека. И, э, Но это помощники человека, то есть они выполняют, темные выполняет свою функцию, ну, в частности материальную, да? <связ>... а какие-то физические аспекты захватывает, а светлые выполняют вот, именно духу... ну, связь с духовным, да, то есть И вот эти вот два ангела, они должны быть человеком. Ну, скажем так, человек, когда благодарит, это является таким очень позитивным актом. Позитивным для его энергетики, для души, вообще для тела. Очень мощная молитва, можно так да, рассматривать, благодарность. И когда он благодарит только белого, допустим, ангела, а черный становится обездоленный да, за свои дела, то идет перерез, перекос э, энергии в человеке, и он начинает видеть в плохом хорошее и в хорошем плохое, то есть психика, психика несколько расшатывается. Угу. Вот, вот, такая ну, вот. Ну, подожди, это есть если... точки... угу. А как тогда получается? Мы-то вообще большинство не знают, что есть еще и черный ангел, что это все это время. Большой перекос шел, раз мы вообще даже не знали о черном ангеле? Нет, ну мы можем не знать о духовном мире, но тем не менее он существует. И если вы о чем-то не знаете, это не обязывает вас знать что-то. Это же происходит своего рода борьба на разных уровнях. То есть если идет перекос, то сразу автоматически начинается борьба. И человек, не зная, допустим, никаких тонких физических, тонких структурах, он может э, иметь борьбу у себя в голове. Допустим, э, блин, я вот хотел сделать одно дело, а взял и сделал другое дело. Да? Ну, то есть до таких банальных вещей. То есть человек настолько заигрывается в этой мае, что приходит э, вот к таким вот банальным вещам и думает, что Разрешив какую то из вещей, ну, какое-то дело да, или запланированное, решив какую-то проблему свою, он станет счастливым. Но это же не так. Только посмотрев на ситуацию свысока, да, ну, высока в плане, объемно, мы можем увидеть причинно-следственные связи. Mm. Если человек во что-то не верит, ну, это его дело, его выбор не верить. Ему угу. правда. Хорошо. Но это правда, это не истина. Тогда вот такой момент. А почему тогда такое разграничение белый и черный ангел? Как нам воспринимать белого и черного? Зачем это? Ну, это разграничение для вас, для человеческих существ. Потому что ну, вы живете в двумерном мире, имея ум как инструмент. Если бы вы умели им обращаться, как, допустим, ну вот учения буддизма, да, они изучают этот ум веками Свойства ума, как он работает, как, как с ним. Ну, то есть необходимо это как автомобиль, да, которым вы управляете. Чем круче автомобиль, тем круче ум, тем ну, вам приятнее с ним. Но вы являетесь водителем, имея разум. Uh -huh. а, а вот этот ум, он является механизмом двоичным. Черное, белое, белое-черное. Его уходя, выходя из физического тела, вы лишаетесь этого механизма ума. То есть у вас нет ума. В состоянии трансовом ум отсутствует как таковой. А в земной жизни вам ум необходим для того, чтобы решать земные задачи. Такая игра. Двоичная. Так, а как нам относиться вот с человеческой точки зрения к черному и белому ангелу? Ваш совет какой? Как нам, как воспринимать, как вот вы сказали, одному молитву читаешь, другому нет? Вот что делать, чтобы было гармонично и правильно? Ну, во-первых, надо быть благодарным, изначально принять на себя ответственность за то, что все, что есть в вашей жизни, все, что вас окружает. Это ваша заслуга. Все это вы заслужили. И абсолютно все. И счастье, и несчастье, и все, э, все, все. Абсолютно все. И приняв это, вы будете э, уже... Это будет первый шаг гармонии. Дальше вы вырабатываете в себе эту способность благодарить. Вы благодарите как за хорошие поступки в отношении к вам или к окружающим, так и за плохие. Соответственно, тем самым вы замаливаете, благодарите темного ангела и белого ангела. И когда вы будете находиться в полной гармонии со всем окружением и самим собой, тогда перестанут быть энергопотерями. И тогда вы станете целостным, Вам не нужно будет переключаться на решение каких-либо задач. Из вас будет потоком лица вот это вот творчество со Творцом. Хм. Интересно. А вот смотрите, я только что узнал ну, недавно, что есть черные и белый ангел. Mm. Да? А есть еще такое, mm. что мы не знаем вообще. Есть такие разные существа на тонком плане, которые нам помогают, но мы даже о существовании их не знаем. Слушайте, ну э, вообще на самом деле вокруг вас кишат кишмя существа. То есть нет э, даже нанометра э, свободного пространства, чтобы не было заполнено существами. Все живое, все кишит. То, что вы не видите, это не значит, что этого нет. И более того, есть э, параллельные пространства, в которых. Киша точно так же, в, этом, в это же время, потому что время это земная единица измерения, э, те же, точнее не те же, а другие существа в разных измерениях. То есть это очень многомерный мир и э, все Киши. То есть Нет. вы можете изучать эти существа бесконечно. Я и понимаю, очень я, бесконечное не, количество. я немного о другом. Я имею в uh виду, -huh. вот как вот ангелы-хранители, как наставники. Вот такие приближенные каждому человеку. Есть вот такие существа, которые помогают, то есть ведут по жизни, вот, от которых мы не знаем существования. Полно, ну, конечно, конечно. То есть. К каждый из. Да я более того скажу, существо, которое якобы к вам не имеет никакого отношения, но вы, допустим в данный момент были в каком-то позитивном расположении, гармоничном расположении Духа, и вы каким-то образом помогли этому существу. Это существо может избрать себя, быть вашим помощником. И на протяжении многих жизней он может быть вашим помощником, и вы можете его назвать как угодно. Или, наоборот, вы можете навредить какому-то существу, и оно будет, соответственно, вам мешать многие жизни, пока вы не усвоите этот урок. Что так было делать нельзя. Mm -hmm. ну, то есть, эти существа могут быть как для всех, так и конкретно для каждого человека. И их может быть бесконечное количество. А вот тогда такой момент, то есть получается вот все, как вы сказали, кишмак кишит этими существами, это все идут как по, и как помощники, и как противники, то есть, то есть, ну это все во благо, да? То есть все помогают, да, даже препятствия, препятствуя или же содействуя тебе, да? Но при этом это все идет в твое развитие, так что ли получается? Ну в любом случае это идет в развитие, конечно даже что препятствует, да, тебе там негативно, как мы можем Конечно, говорим. конечно. Для того, чтобы э, видеть, ну, скажем, почувствовать истинный свет, нужно попасть э, в истинную темноту. Ну, вот, вот таким вот образы. Угу. А скажите, пожалуйста, вот человек интересовался по поводу черного темного и светлого Ангела, он хотел с ними поконтактировать и как-то вот, э, дайте ему понимание, для чего это ему нужно и нужно ли ему вообще с ними поконтактировать, узнать, познакомиться, побеседовать с ними. Ну, дело в том, что на земном плавне к нему пришла информация, э, что необходимо давать э, задания этим Ангелам. То есть, э, ну, в какой-то мере это так. То есть, если вы будете давать задания ангелам, а их основная задача, ну, скажем так, вывести вашу душу на более высокий эволюционный виток, uh -huh. ну, на определенный виток. И чем больше вы будете давать им заданий, как темному, так и светлому, тем быстрее они выполняют свою задачу. Естественно, это выгодно этим ангелам выполнить быстрее свою задачу и ставить на более высокий эволюционный виток. Они преследуют свои корыстные цели, да, ну, в хорошем смысле корыстные. То есть им тоже требуется развитие, как и вам. Но тем не менее, они являются вашими помощниками. А -а -а -а но так такой момент. Вы, когда даете им задание, вы же тоже затрачиваете определенное количество энергии. Угу. Вот в чем дело. Но! вы тем не менее концентрируетесь. То есть в любом случае, вот если рассматривать эту цепочку взаимодействия круговорота, в любом случае все во благо. Интересно. А как тогда вот а как давать им задание? Это поясните, что значит даю тебе задание? Придумывать их, что ли, те задания? Нет, у вас есть определенная потребность, которая стоит перед вами сейчас. Ну, к примеру, да, есть ну, материальные сложности, да? Да. И вы берете э, и призываете, вот обращаетесь к своему темному ангелу, потому что он отвечает за э, ну вот материальную сферу, ага. и просите его конкретно к такому-то времени, к такому-то, э, скажем так, периоду, да, в таком размере предоставить такую-то э, сумму или как-то бартером как-то там, хм. ну, э, возможность. возможность да? угу. Ну и, соответственно, его задача состоит в том, чтобы он предоставил эту возможность, задачу. А нужно... э, возможность. А нужно ли uh -huh. после этого сразу же белого просить, чтобы был баланс сразу, сгармонизировать, или не нужно, не обязательно? То есть просьба за просьбой, то есть одного попросил, потом сразу же другого. Задачи поставить надо... Нет, нет. Жизнь сама уравновесит. Вы же сами посмотрите, uh -huh. сами увидите. Если вас будет перекашивать, то, соответственно, вы будете обращаться ко второму. Подождите, а если вот есть такое понимание... Черный, вот сейчас я узнаю, да? Узнал, что черный, черный mm -hmm. и белый ангел. Но, mm -hmm. а можно как-то их по-другому назвать? Ведь люди воспринимают черное, значит, негативное, белое, значит позитивное. Можно, вот mm -hmm. вы можете их как-то ангелов вот, вот этого темного и све светлого как-то по-другому обозначить, и, и тоже будет правильно. Их называть как можно по-другому. Ну, можете красным, желтым назвать. Здесь буквально даже можно понимать буквально цвет, да? Да. То ну, это же игры ума. Так нет, ну люди же понимают, что черный, это значит, он только плохой будет делать. То есть, как-то здесь вот шаблон рвется, типа, ангел, и он темный. Как-то может ангел быть темный? Ну вот, ну называйте, я говорю, там, синий и красный. В синем углу находится такой-то ангел, в красном углу такой-то ангел. Можете на самом деле просто обращаться, у них же всех есть тоже наименование, тоже какие-то имена, поэтому можете к ним обращаться по имени, по именам. Хорошо, а вот такой момент. Человеку будет достаточно, вот то, что мы разобрали о темных и светлых ангелах? Или можете его дополнить, что он хотел узнать? Нет, все понятно. Вот всю информацию, которую он хотел получить, более чем... Будет достаточно, да, ему? Да, да, вполне. Хорошо. А вот смотрите, вот такой момент. можете обращаться их по именам. Я сейчас уточню вопрос. Ведь есть такое, опять же в каких-то ченнелингах еще где-то в контактах говорили, если с именами приходят, называются именами, то опасайтесь таких. То есть они под... скрываются, короче, под именами там, по еще под кем-то там и все такое, типа негативное что-то. Uh -huh, uh -huh. Как вы можете объяснить эту ситуацию? Ну, конечно, скрываются, потому что, но не в плане скрываются, что это что-то негативное, а в плане скрываются, что это э, имена, как и... Ну вот, когда в сеансе да, приходишь к духовному наставнику, они видят духовного наставника кто как. Ну, uh -huh. кто... Насколько их сознание готово к этому. Э, ну, он не приходит в той форме, в которую он... Ну, скажем так, в обычном да, состоянии. Потому mm -hmm. что человеку может быть непонятно. Одному быть непонятно, а другому понятно. Поэтому он приходит в, в варимой форме. Также mm -hmm. и имена даются в удобоваримой форме человеку. Mm -hmm. Mm -hmm. И понимать за всем вот этим. Ну это какая-то мания уже. Ну, пере перекос действительно. Хорошо, а если вот, допустим, вот сейчас э, модно и в тренде разоблачать всяких наставников и думать, что, и верить, наверное, даже, главное верить, что действительно какие-то вот наставники, ну-ка давай, выходи из сумрака, давай, я сейчас тебя разоблачу, ты оказывается какая-то негативная сущность, прикидывающаяся наставником, высшим аспектом, высшим я, давай, все, подключки убирай, там, мы это самое, мы поняли, ты Питаешься нашими энергиями, прочь пошел. Что вот это такое вообще? <смех> <смех> ну, это я бы назвал, есть такое понятие на земле, неуважительное отношение. То есть, и две вещи, то есть, опишу эту этот подход двумя вещами, Неуваж... неуважение и второе эго. Почему? Потому что человек э каких-то сущ сущностей, в чем неуважение, в том, что каких-то сущностей он считает, э раз он изгоняет, да, значит, есть здесь негатив. Значит, человек не заслужил этого. Mm -hmm. э значит, человек лучше этого. То есть, тем самым он поощряет эго человека. Что человек, а, ну, он, тем самым идет такое разграничение, что вот это плохой, вот это хороший, да? Uh -huh. Хотя там вроде бы э, нет, э, вроде бы внешне не заложено понятие плохой-хороший. Вроде бы изгоняем только плохих, которые прячутся за хорошими. На самом деле идет разграничение, что человек хороший, а эти существа, они плохие. То есть, это та же игра, только скрытая игра. Они сами являются вот эти вот, э, как, как ченнеринг или э, изгнание вот этих вот существ, они сами являются э, играющими. И в конечном итоге они не начинают верить в то, что они делают, что они действительно изгоняют, и это во благо человеку. Хотя на самом деле человек сам э, притянул к себе эту сущность. И ему необходимо с этими сущностями пройти определенные уроки. И они никуда не денутся от него. То есть они вернутся в другой трансформированной форме. Точнее, человек сам самостоятельно притянет на пустое место то же самое. Только в еще большем размере. Почему в еще большем размере? Э, потому что раз он акцентировал свое внимание на на этом, значит, ему необходимо эту задачу как можно скорее решить. Uh -huh. И его будут долбать вдвойне, а то и больше. Хорошо. А вот, подожди. засада? Это что? Получается, человек создает иллюзию и живет в ней. А... Что, он, что он борется, изгоняет и тому подобное. Да, uh -huh. да. Uh -huh. Это так... иллюзия. А вот эти, кто приходит, люди, они же верят, получается, но он же благо хочет сделать человеку, разве это плохо? Ну, конечно, благо. Но он верит вот в то, что он делает благо. Так они тоже верят люди, ну. но это получается как внушение, оно же работает или оно не работает, ведь они же поверили, что это произошло. Ну, про происходит э -э моментальное ощущение, да? То есть uh -huh. человек чувствует легкость, чувствует что он, он поверил, что он чувствует, что ему хорошо действительно, и он действительно чувствует себя хорошо. Но это временный эффект. То есть через время, когда человек придет, это происходит в данном случае перекос. Перекос на, скажем так, на позитивную волну. А человек изначально, он ведь иной, у него гармония состоит в чем? В том, чтобы быть... У него, у него есть определенные задачи. И он через вот этот перекос, что ему временно стало хорошо, пытается сбежать от своих задач. А от своих задач, от своей кармы никуда не сбежишь. Mm -hmm. как, через время ситуация выравнивается, энергетика человека приходит в равновесие. И другие существа, или те же, скорее всего те же самые существа, заполняют то же самое пространство. И человек снова продолжает жить, забывая то, что с ней было в этом состоянии, да, состоянии изгнания. Он просто-напросто жизнь затирает, и вот эта вот рутина, он забывает, и возвращается к тому же самому, к чему он начал, и продолжает те же самые свои уроки. То есть, ну, душа, она же вечна, кто ее гонит, какие существа, ну... Пока ты сам не выполнишь эти уроки, никто а. тебе не поможет. То есть миллиард помощников есть, но у них есть понятие невмешательства. Они вмешиваются до определенного уровня. Иначе ты будешь куклой какой-то в их руках. Но есть понятие свобода. То есть, есть частица вот этой вот свободы, которую тебе необходимо проработать самостоятельно. Возьми ответственность, в конце концов, на себя и начни прорабатывать. Зачем вот входить в вот эти вот игры? Ну, почему зачем? Человеку нужно пройти вот эти вот перекусы. Как я и говорю, нужно нажраться говна, чтобы на него уже не смотреть. Ну вот как в детстве, да, люди, э, дети наедаются каких-то сладостей и уже смотреть на них не могут. Uh -huh. Или напиваются как какой-то там новомодные штуки, и уже смотреть на это не могут, и уже ну для них это уже безразлично. И они уже занимаются другими вещами. То есть это их не трогает. Или они обходят просто стороной, потому что ну, блин, опять возвращаться в это состояние не хочу надоел ну я хочу сказать что это тоже имеет место быть это не есть не благо в итоге это есть тоже благо но это опять-таки игра это не выход за какие-то э, ну скажем тут ничего ничего сверхъестественного нет это а, те, те же игры тоже развлечения как вы посмотрите какой-то фильм, да, или э, займетесь э, там, изгнанием своих вот демонов или так далее, только единственное изгнание демонов это более полезно в итоге. Потому что ну, вы что-то, какой-то опыт из этого получили. А просмотр фильма ну... пустая трата времени, практически. А вот такой момент, скажите, пожалуйста, а вот ну, более-менее разобрались с этими играми в темное светлое, да? в плохое, в хорошее. Mm -hmm. А mm -hmm. вот тогда вы говорите, это вот так, а я же могу расценить, что приход к высшему аспекту или к высшему я, это тоже своего рода игра. То есть вы же тоже призываете, приходите к нам и вы станете мудрее. <laughs> ну то есть не мудрее, а типа вы будете развиваться более качественно. То есть вы тоже самое, получается, говорите. То есть вы же тоже помощник, вас тоже можно расценить, что это игра, то и к вам не нужно приходить, а вы же сами сказали, самостоятельно нужно развиваться. То есть, а почему призываете при этом, чтобы связь между вами крепла? Между вами и человеком, ну, любым человеком. Разница в чем? Ну, еще, еще раз повторюсь, разорву шаблон. Оставайтесь в жопе, не приходите к нам. Ну, то есть, да, да я понял. Не, не заставляйте, не хотите, не надо, Никто не заставляет? Да нет, у вас просто выбора другого нет, на самом деле. То есть, в данном случае э, быть единым совсем э, суть не в том, чтобы э, приходить к нам через определенные методики. Методик миллион. Как прийти к нам? Вот в, состоя... в трансовое состояние вы можете войти посредством э, чего угодно, <свят> употребляя правильно, дыша правильно, да, просто обращая внимание на свое дыхание, обращая внимание, э, выпивая чай, к примеру, вы можете войти в трансовое состояние и ощутить это состояние единства со всем методов бесконечное количество. Но все они приводят к одному. То есть вы обречены на то, чтобы быть счастливыми. Вы никуда от этого не денетесь. Вы можете бегать от этого миллиард жизней, но в итоге вы всегда находитесь со связи со всем, с единством. Вот в чем суть. То есть находитесь более того, если хотите, находитесь вот в своих играх. Сколько угодно. Это на благо всему. То есть, чем больше вы будете несчастными, тем лучше всем будет. Чем более вы будете счастливыми, тем лучше всем будет. Потому что все это является опытом. Все является игрой. И все приводит к одному и тому же. Вы никуда не уходили. Вы не уходили ни с какого рая. Вы всегда подключены к нему. Вы всегда можете вернуться сюда. Вас всегда здесь ждут, вас всегда здесь любят, uh -huh. нет никакого осуждения, нет никаких полное принятие, абсолютно полное принятие, что бы вы ни сделали, абсолютно. Uh -huh. Поэтому Фу, деваться вам просто некуда, есть... вы счастливы по умолчанию. Смотрите, получается как, это получается как, что Люди, которые думают, что любой контакт через транс с кем-либо это плохо, это что значит его иллюзия? Ну то есть его восприятие к этому, так? Конечно, конечно. Ага, uh -huh. ну все, я понял, в принципе, понятно. Это восприятие конкретного человека. Uh -huh. И к нему действительно, вот как вы говорите, приходят ä, подобные люди, к подобному подобные. Uh -huh. То есть если он может и в Творце увидеть дьявола, да? Конечно, конечно. И в дьяволе увидеть Творца. И более того, если он будет благодарен, от души благодарен дьяволу, то дьявол просто будет подчинен. Ну, подчинен вот этой вот безусловности, и он будет служить этому человеку, служить безусловно. Он станет его слугой. Причем это, получается, будет помогать человеку развиваться даже, получается? Да, конечно, а в любом случае он помогает развиваться. Самый темный дьявол, с вашего понятия, это, это такой ангел, он настолько большую работу проводит с вами, да, да. что да. на самом деле надо разобраться, кому быть более благодарными. Так Дьяволу вот... или... Я вот почему и не, не брезгую, вот что, что, мне интересно пообщаться с любыми существами вообще, это же такой опыт. П почему многие, многие думают, что если общаются с каким-то негативным, как они думают, ну в кавычках, да, плохим этим, так у него-то опыта, ой-ой-ой, сколько тоже, почему от него не подчеркнуть? Конечно, конечно, конечно, у него опыт не меньше, а то и, и ну, больше сказать, это тоже неправильно, перекос. Uh -huh. У него свой опыт, у светлых свой опыт, и это mm -hmm. разный опыт. Просто все это приводит к одному в итоге, как бы вы ни пошли. И более того, занимайтесь там самой черной магией, занимайтесь проклятием, проклинайте друг друга, играйте, там все делайте, уничтожьте все, уничтожьте все человечество, взорвите все. Это все будет во благо. У вас есть полная свобода, у вас есть все возможности для того, чтобы реализоваться через все, через негатив, через позитив. Вы прокляты быть счастливыми. Проклят на вас проклятие. Как классно звучит. Вот. так вот. Интересно, скажите, пожалуйста. Можно видео так назвать. Проклят. Ну да, бланя. Слушайте, а вот таким вот способом, вот таким вот способом, вот смотрите, вы так рассказываете, да, и у меня все равно в голове вот не укладывается такое ощущение, что это вот человек фантазирует, лежит. Это не может быть такого? Потому что вот вы говорите, можете видео так назвать? То есть это у меня вот как, или это мой мозг не хочет принять, что вот человек может так просто да, говорить? Да, Да, мозг не может принять. Просто вот, вот я... Я тоже хочу на самом деле. Есть такая техника, это хилинг. Mm -hmm. а, ну, как я. Опять я говорю я за вот не пузойти, да? Или путайте на Да, не суть важно. Есть такая техника, это хиллинг. Но есть еще другие техники. Mm -hmm. То есть интересно входить в состояние странцевое вместе с человеком, да, видеть. Mm -hmm. Но с другой стороны. С другой стороны, как можно вот, вот этот процесс контролировать? Потому что человек, находясь сам в двойственности, ну, гипнолог, да, находясь сам в двойственности, ему некоторые вещи сложно понять. Uh -huh. Ну, вот как, как сейчас, да, в частности. То есть вот это разграничение идет. Человек ли это говорит? Потому что он говорит о таких, таких очень приземленных вещах, да. YouTube, ну, да, как-то это, еще, логически, как-то логически, говорит, да, логически. Да, очень, очень логически. А логика же, она, ну, то есть, я же вошел в тело физическое, я могу использовать эти же инструменты, инструменты логики. Почему нет? Кто мне запрещает их использовать? Мне интересно их поиспользовать, да, тоже, тоже побыть в этом состоянии, в этом теле. Ну, вот оно, кстати, наконец-таки привыкло, не даже uh -huh. То есть мне тоже интересно, как вот существу побыть в этом состоянии. Я... Сознание, оно, конечно, не на процентов находится в бессознательном, да, вот этого человека. Uh -huh. Но тем не менее, большая часть сейчас. А, и будучи находясь здесь, как высший аспект, и находясь а, а, в своей родной обители, да, хотя это все есть моя родная обитель, uh -huh. но по-вашему вам нужно, ну, по человеческим рамкам, вам нужно куда-то прийти, да, куда-то человека доставить, куда-то его поднять. На самом деле я, я нахожусь там же, где и человек. То есть не нужно никуда поднимать, не нужно ни, никуда там, опускать его на какие-то глубины уровни. То есть все уровни находятся в этом же человеке. В том-то и фишка. И этот человек находится и там, где то да, связанный со всем, и здесь. И то же самое и я нахожусь в человеке, я никуда из него не деваюсь. Mm -hmm. и, и нахожусь и там, да, то есть везде. То есть mm -hmm. вот, вот такой вот парадокс, который сложно осознать. Поэтому я говорю, если бы можно было входить в трансовом состоянии самому гипнологу, в это трансовое состояние. Но сложно в таком случае будет контролировать процесс, задавать какие-то вот такие вопросы, потому что он сам будет растворяться в этом. Mm. Вот, вот такой вот момент. Так, так вот, а, а с чем связано, что вот, вот, допустим, на данную секунду, насколько он отключен по там стопроцентной шкале? На какой процент? Ну, сейчас сознание занимает, от высшего аспекта процентов 80. Вот. Он там где-то с 20 процентами сидит. Да. А при этом он так, смотрите, получается, выражается так, быстро говорит и все такое. А с чем связано, что он большую часть разговора не будет помнить? То есть, будет бессознательная вот эта часть. С чем связано, если для него это так легко все дается? Но я уже сейчас чувствую, что гораздо большая часть, нежели даже 80% будет стерта. Ну, как, как это сказать? А, находясь в этом состоянии, uh -huh. в трансовом состоянии, и чем глубже это трансовое состояние, тем... Ну, человек, своего рода, растворяется в сознании, то есть, uh -huh. он... это его естественное состояние быть вне ума. Поэтому, когда он возвращается в вот это состояние не ума, на самом деле, он всегда стремится к этому. Его сущность, его внутренняя потребность всегда стремится быть в состоянии не ума. Потому что это просто, это легко, это, это естественно. Состояние ума это не естественно. Это ты прилагаешь усилия, чтобы быть в состоянии э, ума. Тебе нужно постоянно, постоянно быть в активности. Твой ум должен постоянно что-то делать, выдавать, пропускать через себя тонны мыслей, вот этих вот потоков. А в данном случае человек, когда вы вводите его в трансовое он постепенно сам начинает больше и больше, ну, как, как человек, которому не хватает воздуха, он наконец получает этот воздух, и он начинает им жадно-жадно питаться, впитывать в себя, втягивать. И то же самое и здесь происходит. Когда человек входит в трансовое состояние, он хочет глубже, глубже, глубже, и в конце концов раствориться ну, все больше и больше вот в этом состоянии. Поэтому происходит вот такое вот забывание. А потом, а потом, когда он приходит в обычное состояние, он, его ум, вот эта двойственность его снова охватывает, и она не может вместить в себя вот эти вот все объемлющие понятия, вот эти потоки. Ну, то есть истину, какая она есть, да, у него начинают приходить сомнения естественным образом, да, начинают приходить мысли какие-то, захватывают какие-то дела. И все, он снова погружается в свой май. Uh -huh. Вот, вот. Uh -huh. такая вот вещь. <свят> да, интересно. Благодарю вас, интересно так общаться с вами. А вот скажите, пожалуйста, <свят> вот такой момент. Зай -зай. <свят> а, а, смотрите, погружаясь, да, это получается все глубже и глубже в процессе сеанса. А чем чаще делаешь сеансы, тем тоже получается синхронизация и взаимосвязь лучше становится. То есть, тем он до бессознательного <свят> он уходит. Есть один момент, есть один негативный момент, а, вообще в принципе вот этой вот методики регрессии, mm -hmm. да, ну, вот, трансовых состояний. Mm -hmm. Есть небольшой откат, то есть, когда человек для того, чтобы стабилизировать вот это состояние энергетики, он же находился ну, достаточно продолжительное время в трансовом состоянии, в состоянии отсутствия ума он очень резко начинает входить... Почему происходит быстрое забывание? Потому что ему необходимо стабилизировать это состояние. Он начинает очень быстро входить в это состояние материализации, вот этой двойственности. И происходит небольшой откат. Человек теряет, ну, если не энергию, то осознанность. определенную осознанность теряет. И необходимо какое-то время, кому как, это зависит от тренированности человека какое-то время, чтобы восстановить вот этот вот баланс. А потом, если, ну, будучи гипнологом, да, допустим, человек, не знаю, как у вас, вот у этого человека да, происходит чем чаще он он сам входит в некое состояние транса во время сессии, да, кем-либо, когда он mm -hmm. делает, но к сожалению не в такое глубокое состояние, как хотелось бы. Но, тем не менее, он тоже находится в состоянии транса. И чем чаще э, вот, погружаешься в это состояние транса, тем лучше начинаешь чувствовать этот канал. Это как такое профессия, которая дает возможность э, через эту профессию, да, вот, углубляясь, помогая людям да, находить вот этот канал. Э, потому что большинство людей просто не представляют, как, как это возможно как это просмотреть прошлую жизнь как просмотреть о каких там наставниках каких там ангелах речь идет вообще какой то чушь говорят бэй, по моему люди ну, вот mm -hmm. такого вот для них отношение. то есть человек настолько сильно вот заземлен что он не верит даже в канал который он имеет Поэтому эта профессия, она, конечно, очень, очень важна, да, даже несмотря на те откаты, которые происходят после сеанса. Это нормально, это в любом случае должно быть. Есть, к примеру, ну, другие методы да, входа в это трансовое состояние, там вообще энергозатраты колоссальные бывают. Есть, Могут даже по здоровью бить. То есть, эта методика самая оптимальная? Нет, оно, конечно, не самое оптимальное. Самое оптимальное, это, скажем так, вот медитации. да, ну То есть, состояние отключения ума с помощью своих... Со... Ну, медитация – это такое понятие обширное. Это не, не надо представлять это, как вы садитесь в позу лотоса да, и начинаете там, медитировать с прямой спиной. Mm. Это состояние не, не ума. То есть вы научаетесь входить в это состояние самостоятельно. Тогда эффекты будут еще больше, нежели да, через эту методику. Но, а, скажем так, эта методика для тех людей, которые хотят быстрых эффектов. Uh -huh. а, ну, не то что быстрых эффектов. Ну, мало кто занимается на самом деле работой не ума. Это же единицы. Это же, ну, это единица людей вообще, в принципе, на земле, это такой ничтожный процент. Это, это люди, которые могут позволить себе быть в этом состоянии, когда захотят. Но обычный человек, он не может этого позволить, потому что он не умеет. Поэтому необходимо, конечно, через эту методику, ну, скажем так, для социума это самое оптимальное сейчас. Но в итоге, конечно, нужно каким-то образом способствовать человеку подводить к тому, чтобы он самостоятельно начинал работать с собой. То есть вот вы даете методику, ну, то есть вот эту вот регрессию и <говорит> объясняете человеку, насколько важно быть, ну, тренировать в себе вот это вот состояние, чтобы он самостоятельно мог. К этому возвращаться всегда. Да. Вот, вот в чем дело. Ага. А какие методики он будет использовать, ну, можете что-то посоветовать, советуйте там, медитации, мантры, да, или миллионы, на самом деле, или вот, вот сновиденная память, да? то есть через сновидение, через астральное путешествие. То есть это все есть методики не ума. Mm -hmm. И вот что-то советуете, что-то на своем опыте, работаете. То есть в этом основная ваша миссия стоит как гипнологов, да, регрессологов. В том, mm -hmm. чтобы человека научить быть самостоятельным, а не то, чтобы быть зависимым от вас. Mm -hmm. Вот в чем дело. Но вы можете показать, приоткрыть дверь, показать, что, ребят, видите, есть вот, вот что есть на самом деле. Mm -hmm. Вот оно как. Если человек находится, гипнолог, сам в двойственности, ну это же тоже его урок. Пусть, да. пусть он находится в двойственности. Значит, к нему будут приходить люди с того уровня, с той же уровня двойственности, на котором он находится. То есть они, допустим, не придут к вам, потому что... Но ну, они вас не увидят в ваших вибрациях, в вашей чистоте. Они не почувствуют вас. А те люди, которые почувствуют вас, ну, придут, соответственно, к вам. Вот, вот такая да, вот такая да, да. Подобно к подобному. Да, да, здесь конкуренция, в принципе, это иллюзия. Слушайте, а скажите, пожалуйста, а вот вы сказали, откаты будут, а вот как людям послушать, сказать, откаты! откаты негативно могут да, воспринять? Можете как-то или успокоить, или разъяснить, что значит откаты, и как их, и чтобы эти откаты были минимальны, так скажем. А откаты, откаты, ну, в данном случае откаты – это вот э, сама система э, забывания, то есть я а. говорю об обкате как о забывании, а. то есть то, что вы записываете видео и отсылаете человеку, вот это компенсирует, он всегда а. может просмотреть это видео и э, погрузиться в то же самое состояние, а. вот это и есть компенсация, вот а. в чем откат состоит. А. Вот. То есть здесь для организма, для тонкого плана, для энергетики нет, ну то есть очень минимальные вот энергозатраты идут. А вреда практически нет. Практически нет. Угу. Единственное, вот вред в том, что человек резко забывает вот это вот состояние. И а? чем больше бессознательным он будет, тем больше он забудет, ну, вот, как в данном случае. Как вред? Ему это вред нанесет или то, что он помнить не будет? Вот такое. Это да, то, что он помнит не будет, никакого вреда нет. Так? То есть в... он... вред я подразумеваю под тем, что он... Эм... Ну это да, это ошибочно. Не вред, это вот именно состояние, не... Не... то, что он не помнит. Он не состояние... Да, да, да, да. да если бы он это делал самостоятельно через медитативные практики это бы его устаканивало. то есть это состояние он мог переносить на все то есть он готовит он сидит в автобусе он ведет машину когда угодно он мог включить бы это а сейчас же это возможно вот, на этих сеансах только посредством просмотра видеофильма, которые о нем запишут. Вот в чем разница. Вот в чем откат. Интересно. Хорошо. Так как бы это абсурдно ни звучало, люди наоборот хотят не помнить. Знаете почему? Потому что думаю, что если помнят, то это неправда, это логика придумала. А если я бессознательным был, то это да, это тонкий мир говорил. Как бы абсурдно это не звучало. Если человек находится, ну скажем так, изначально. В принципе, он не пришел к вам на сеанс а, неподготовленный, да? но ну, я имею в виду неподготовленный подготовленных каком компании а, Он далек от всех а, вот этих вот а, тонких энергий. В mm. том плане далек, что он не осознает их. Если такой человек приходит, неосознающий, хотя вряд ли такие люди будут приходить к вам, то этот человек, даже если он погрузится в состояние транса, да, и запишет, вы запишите видео с ним, когда он был в этом состоянии, то есть вы записываете не просто видео, вы записываете те вибрации, на которые он посредством этого видео может переключиться. Это своего рода запись медитации. Вот как записывают святых людей, Прям записывают, на, делают какие-то аудиозаписи, видеозаписи. И когда человек прослушивает их, просматривает, находясь где угодно, далеко от этого человека, да, от этого святого, uh -huh. то он начинает зевать, у него начинают, ну, когда он начинает зевать, это говорит ну, очистки, чистке да, энергетической. Он начинает, из него, может быть, какие-то трансформации в теле происходят. Он начинает воспринимать эти энергии. И когда вы сейчас делаете запись, это то же самое. То есть вы возвращаете его посредством этой записи на тот самый уровень, на тонкий уровень. Поэтому к записям нужно относиться очень серьезно, Человек их должен хранить как... Ну вот, то, то есть посредством этих записей он может возвращаться в эти тонкие состояния как медитация на эту запись. Uh -huh. вот, вот в чем дело. Так, и чем грубее человек, тем, конечно, он меньше будет воспринимать это. Uh -huh. Так вот в том-то и парадокс, что uh, люди хотят не помнить, потому что они думают, что он остальное, вс... если он будет помнить, то это будет говорить логика, он все придумает. То есть это неправда, он не, пове... не хочет верить в это. А вот когда uh -huh. человек отключен, вот гипноз это значит... Ты полностью отключен, ты ничего не помнишь, и вот тогда я поверю. <связывая> вот. Ну, ну конечно, это... <связывая> <связывая> это... Это, конечно, не так. так. Это, конечно, не так. Так я не переубеждаю людей, но почему так думают? Почему так думают? Есть способы, когда вы полностью отключаетесь. То есть... Те же самые психотропные да, вещества, вы находитесь в, полной, в полном контроле этого существа, которое вы приняли. То есть вас захватывает, в вас входит, вы призываете да, потреблением этого вещества какого-то. Это существо, то есть это все живое, это существо входит в вас, имея определенные функции. И захватывает ваше сознание, уводит его так далеко, что вы вообще ничего не помните, как правило. Помните там одну-две детали. А там показывают такие миры, что это просто уму не передать. Причем человек может отключаться там на много-много часов. Это же тоже состояние трансовое, это же тоже состояние гипноза. Это фактически то же самое, но вы общаетесь непосредственно с этим существом, и оно у вас будет где-то. Uh -huh. Но зачем вам это? Вы не сможете вытащить из психотропных средств, да, употребляя их, практически ничего. Или вам нужно употреблять их, я не знаю, в течение многих-многих лет, садя свои органы, печень, ведь там откат колоссальный, там бьет по здоровью, просто колоссально. Да, вы не помните ничего, но вы оттуда ничего вытащить не можете. Uh -huh. А посредством этого, этой техники, она вроде бы как бы очень легкая кажется, на, ну, на первый взгляд. Такая простая, что ты находишься здесь, и ты находишься одновременно еще где-то. Да? Uh -huh. На самом деле, если копнуть глубже, это очень высокодуховная практика. Это практика, которая позволяет вам что значит высокодуховная да, в данном контексте о чем я говорю она приносит минимальный вред Наносит минимальный вред как вашей физике так и вашим э, духовным энергетическим телам вот в чем суть то есть не навреди это тоже очень важно поэтому эта техника является очень мощной по самому воздействию просто вам необходимо вам необходимо, вот, людям, да, которые будут воспринимать это, э, находиться на сеансах, воспринимать это как э, не как способность гипнолога ввести вас в какое-то состояние, а как ваша способность э, дать себе расслабиться настолько, чтобы быть восприимчивым к каким-то вещам. Вот ну, в чем суть. Нет, да. Да, я это понимаю, а, что здесь работа идет, наверное, 50 на 50, да, гипнолог и сам погружаемый? Ну, я бы сказал, ну, отчасти да, это из-за социальных норм, да, так происходит, потому что человеку важно... Я имею в виду, сейчас поясню. Расслабление. Гипнолог как бы не расслаблял, если человек не готов или не хочет расслабиться, он не расслабится. Если конечно, вот конечно, конечно. Его никто не заставит. Ни, никто. Так вот, так вот, я о чем и говорю. Когда человек погружаешь и прошел, я вот вижу, как профессионал, уже вижу, что хорошее трансовое состояние было, и информация получена из транса была отличная. Но человек не хочет верить в нее, потому что он помнит об этом. Uh -huh, uh -huh. А он думает, что он это придумал, то есть он как бы, получается, сам себе не верит. Да, это дело привычки. То есть, если бы человек практиковал то же самое через медитацию, uh -huh. это точно такие же состояния. То есть, приходит информация, или ты летаешь где-то, разные способы медитации существуют, и нет никакого гипнолога, да? Uh -huh. То есть, приходит конкретная, четкая информация. И чем чаще, чем дольше ты практикуешь медитации, тем больше информации в тебя вливается. И ты, заметь, будучи медитируемым много, да, много лет, скажем так, ты почему-то не сомневаешься в этой информации. Она приходит к тебе как безусловное знание. У тебя нет сомнений по этому поводу. И то же самое здесь. Это дело привычки. Вам необходимо поверить в том, что... Это даже дело веры, да, скажем так, в том, что насколько вы себе с, сами доверяете. Это же не гипнолог вам внушает эти образы. Это я не знаю, какое нужно иметь. Я даже не представляю, <с?> <с?> что это должен быть за гипнолог. Это уже не человеческое существо должно быть, чтобы иметь возможность внушать им образы. Это должно быть какое-то психотробное вещество, то есть сущность какая-то. А человек не способен внушить вам а, те образы, которые вы получаете во время сеанса и транслируете. Ну, ну, они думают, что как люди это объясняют, что я это придумал, поэтому это неправда. Ну, это опять-таки доверие к себе. Ну, по понятно, это это вот это, это проблема человека. Если он так считает, ну, ну да, поэтому. Его я... выбор. Это его выбор. Mm -hmm. поэтому, Вы... я, mm -hmm. поэтому я стараюсь человека ну, все-таки выполнить то, что он хочет, то есть его, так скажем, запрос до бессознательного его погрузить. У него тогда почему я это стараюсь делать? Потому что я записываю до бессознательного его загружаю. Мы там э, загружаю как? Не заставляю, а стараюсь загрузить, чтобы он поверил в себя и ушел вот как сейчас он, да, человек бессознательно mm -hmm. и все транслирует. И тогда человек больше верит в себе, э, вернее больше верит в эту информацию, и, соответственно, если он поверил в нее, то она будет качественнее работать, то есть во благо ему. Ну да, так оно и есть. Но парадокс в том, что сейчас, э, в данный момент, uh -huh. человек, э, я оцениваю процент, кстати, он увеличился до 90, процент осознанности человека. Когда он выйдет из трансового состояния, сейчас же он осознает все, что есть, mm -hmm. как есть. Mm -hmm. Но mm -hmm. в данный момент, да, вот в потоке. Но, допустим, ту информацию, о которой мы говорили минут пять назад или десять назад, он уже не помнит. Mm -hmm. Он уже ее не вспомнит в том формате, допустим, без просмотра видео. Сейчас же он полностью все зазнает в моменте здесь и сейчас. Да, да, да. Сто процентов. Но когда он выйдет из гипноза полностью, он будет помнить уже на 90%. То есть степень бессознательного увеличилась еще больше. То есть не помнить на 90% или помнить? Не помнить. Не помнить на 90%. Хорошо, отлично. А вот скажите, пожалуйста, вы еще такой момент... Кстати, человек себя хорошо чувствует? Прекрасно. Можем прекрасно. продолжать, ничто не отвлекает его? А Единственное, да, вот э, сходить бы в туалет бы. Сильно отвлекает это его? У нас есть парочка ну, еще вопросов его, и можем, в принципе, заканчивать на первый раз, так скажем. Ну, тогда, тогда нормально. Тогда хорошо, прежде. хорошо. Постараюсь, так скажем, не растягивать это все. Скажите, пожалуйста, вот такой момент. Вы сказали, когда вот э, человек погружает, да, другого человека, да? в транс и он как бы тоже сам в трансе находится гипнолог да но это можно я mm. понимаю о чем вы говорите у меня тоже это бывало и это даже лучше такой момент а mm -hmm. вот можно это достигать на дистанционном э, расстоянии то есть ты вот через skype могу я также в транс ходить как э, и да конечно без, без разницы без разницы uh -huh. расстояние не имеет никаких значений то есть, времени и расстояние в трансовом состоянии не имеют значения. Здесь же их просто нет. Uh -huh. Uh -huh. Вы же понимаете, что это не существует. Uh -huh. Никакого времени Просто и никаких я... пространств. Да, я это понял. Просто я думал, когда ты с человеком онлайн, но ты не онлайн, а вблизи, вот рядом он с тобой, да, на кровати лежит, а ты uh -huh. рядышком сидишь, то ты больше чувствуешь его энергетику. Ну, контакт, конечно, в определенном плане больше в начале. Uh -huh. А когда вы втягиваетесь, вот, чем больше общаетесь с человеком по скайпу или вживую, тем больше этот контакт налаживается. То есть, в начале, да, контакт больше изначально, когда вживую с человеком, но в итоге вы приходите на одинаковые дорожки. Uh -huh. То есть по скайпу тоже эффективно? Точно так же, как и в живую? Абсолютно. абсолютно mm. Разницы никакой нет. А чтобы достигнуть вот этого состояния, чтобы мне с каждым разом, с каждым человеком входить с ним вместе в транс, что нужно для этого делать? Мне самому чаще нужно погружаться? Ну, да, практики тоже совершать самостоятельные. Mm -hmm. То есть, ну, какие-то вот вещи практиковать, ну, вы тоже не исключение, вам тоже необходимо достигать этого состояния обреченности на счастье все больше и больше. Куда, куда вам деваться? Нам, мы все в одной лодке, так что uh -huh. тоже то, то, то вот посредством а, различных практик. Но и само по себе, конечно, то, что вы практикуете, это является уже практикой для вас. Угу. То есть вы не только помогаете людям, вы еще и налаживаете вот этот канал. Чем чаще вы соприкасаетесь с этим каналом, тем э, больше у вас восприятие. Да, -да. Это ну, как Вы же чувствуете это. Да, это знаете как, это я как бы э, уже состою в игре Гори Тонкого Мира, можно так да, сказать. Да, да, да, вы нарабатываете этот канал. Да, да, да, да, -да. да, -да. все верно. Да -да -да. верно. Да -да -да. То есть уже через вас могут приходить какие-то запросы с Тонкого Мира каким-то определенным людям, а не только от людей. Поэтому и проводник. Интересно. Вот такой вопрос. Человека интересует финансовый вопрос. Вы знаете, наверное, что хотелось бы ему поправить эту ситуацию. Что Вы посоветуете ему? Порекомендуйте, пожалуйста, что делать, как, чем заняться. В данном случае, конечно, надо уделить внимание вот именно нам больше, больше уделять внимание. Ну, в принципе, уже он на пути. Сейчас на дизайне необходимо сделать упор. И через, через дизайн придёт, придут возможности но в приоритете держать конечно регрессии как таковые потому что они ближе к сердцу угу. ну, то есть регрессии они не кормят его пока поэтому есть сомнения а дизайн он как бы уже такой наработанный эгрегор годами поэтому ну, отказываться от него конечно сейчас не имеет смысла угу. Надо угу. сочетать то есть упор сделать на дизайн он принесет да. доход да то есть копеечку да, как, а... какую-то копеечку да а там и регресс подтянется в этой мире да, да да да автоматически то есть а если он хочет все сразу что он получается обнимает необъятное что ли получается нет все нормально все нормально в том плане что он уходит в регресс слишком сильно, и его это слишком затягивает. А необходимо еще внимание уделять все-таки материальной стороне. Он все-таки в физическом теле находится, и кушать тоже что-то надо. Поэтому необходимо материальную сторону, в частности, вот эгрегорской, не покидать, уделять внимание ему. Тогда и он будет ему отвечать. Хорошо. Ну, ну, что? А дизайн ему по душе? Нравится тоже? Ну, тоже, конечно, но такого удовлетворения не приносит, это же... Mm -hmm. Такого... такого выхода нет как, в дизайне. Как нежели гипно-транс или, да, -транс? Конечно, конечно. Это трансовое mm -hmm. состояние, это да. uh -huh. удивительно Хорошо. приятно. Хорошо. Ну, значит, в любом случае он сделается для себя приоритет какой-то? Конечно, вот, конечно, вы... конечно. Он же хотел от вас совет получить в этом плане. Да, да, да. И, просмотрев это видео, вспомнят. Угу. Обязательно нужно просмотреть его. Просмо... Подождите, а я его на аудио записываю, ничего страшного? <сервивателил> <сервивател> ничего страшного. Не, не. Ага, все, хорошо. Две, прослушает, конечно, там много чего интересного. <-сервивател> хорошо, Хорошо, хорошо. А еще такой момент. А вот астрология. Как, угу. к ней? как к ней-то ему относиться, стоит ли вообще им заниматься и вообще как она может... Ну, тоже как хобби потихонечку, а он сейчас начал применять ее вот в рекрессиях, в частности, но и вообще в работе, в жизни помогает, помогает вещь, потому что, ну, это тоже такая наука достаточно широкая, широкого взгляда на вещи, поэтому она дает много подсказок таких правильных, поэтому потихонечку, пусть не все время так, чуть-чуть уделяет, уделяет этому, не забрасывает. Угу. Это вещь такая необходимая. А он... хозяйстве пригодится. То есть, пускай в любом случае пускай я подпитывает тоже, да? Конечно, конечно. То есть, ну вот ничего не нужно отрицать, вот все что есть у него, все есть самодостаточность более чем а он их как-то сможет вообще гармонично совместить все это вообще астрология регресс дизайн все это в дальнейшем или в ближайшем будущем да конечно ну скорее всего дизайн то есть первоначально сейчас необходимо переключиться на дизайн поднять эту сферу далее регресс он сам подтянется и со временем можно будет полностью уйти на дистанционную работу вот, по регрессу. Возможно, скорее всего, это выльется еще во что-то, потому что там будет еще астрология, еще какие-то вещи. Возможно, также связан дизайн, но люди будут другие появляться. Так что mm -hmm. Mm -hmm. дальше будет интереснее. Главное сейчас вот сферу дизайна все-таки уделить внимание побольше. А вот вы сказали, пускай обязательно прослушает. А если не прослушает, что? Может не, в, не вникнуть и не, не мимо ушей, пропустим, ну, скажет, не воспринять это все серьезно? Ну он сейчас забудет. Он сейчас выйдет, забудет, э, погрузиться в свою обыденность, а дальше когда-то прослушает, ну mm -hmm. просто посоветуйте, чтобы побыстрее, вот, вот и все. Хорошо. А я еще, знаете, какой совет даю людям? Когда сеанс mm -hmm. проходит, я скажу, слушайте не сегодня, а слушайте завтра, послезавтра. Вы, отлично. Что, а что вы можете а... сказать на это? Ну, отлично, отлично, потому что человек еще находится, сегодня будет точно в состоянии находиться, в такой измененке немного. А завтра, переспав с этим, ну, то есть, он уже будет полностью в двойственности, Ну, то есть, вот это нормализуется, его энергетический баланс. А завтра, как раз, само то он достаточно еще не забудет. То есть, будет помнить какие-то обрывочные части, uh -huh. но и вспомнит все в большей мере, нежели там прослушать через месяц и так далее. Uh -huh. Uh -huh. Да, то есть, я рекомендую людям слушать или завтра, или послезавтра, это эффективнее ляжет информационно на ваше восприятие. Конечно, отличный, отличный совет. Прекрасно. Да, да. Ночь ну, правильно, да, это дело. Мне тоже совет дали конечно, из тонкого мира. Тоже вот. Конечно, конечно. И да, я когда 500. уже попробовал, уже когда людям действительно так сделал, говорю, рекомендация моя настоятельная, слушайте через денечек, через два. И тогда вы. И, и люди потом отзывы говорили, да, действительно, слушаешь, как как будто завороженный, говоришь, как будто как какой-то такой сеанс не с тобой как будто происходил, и ты информацию ты воспринимаешь прям вообще так. Хороший совет, прекрасно. Хорошо. А, это я сейчас сам себя похвалил немножко. Есть за что. Кстати, в похвале как вы относитесь? Это вообще нормально? Или как вот стоит ли похвалить? Похвале, если это от души, в каком плане от души? Это искреннее выражение благодарности. То есть, если это с точки зрения благодарности, вы человека хвалите, Да то это, скажем так, вам за это воздастся. Если вы имеете там какие-то, ну как, э, хвалите, а про себя э, имеете какие-то мысли, да, негативные, а. ну соответственно тоже и за это воздастся, соответственно. <соответственно>, <соответственно. Обратка будет всегда. Интересно. То есть, ну ничего не скроешь ни от кого. Это же все открыто. Такая большая иллюзия, что все закрыто. Мы же все про всех знаем. И все знают про нас. Информация считывается только так. Насколько человек готов ее считать? Хорошо. А как относиться к похвале, если тебя хвалят? Чтобы а... вот адекватно. Чтобы ну, вот, хвалят, постоянно хвалят, хвалят, хвалят, хвалят. Как не относиться? Это проверка идет или что? А, я вам посоветую не быть к этому привязанным то есть воспринимать это ну если вы будете реагировать на это э, ну, внешне можете реагировать а внутренне э, не стоит этого делать потому что вы будете зависимы от этого не садитесь на этот наркотик а, потому что если вот хвалит хвалит хвалит а потом кто-то поругает соответственно очень высоко забрались и очень быстро упали а если вы будете ровно к этому относиться, вам будет неважно. Вы выполняете свою работу, которую вы делаете от души и выполняете свою миссию. И не требуете за это каких-то особых наград или почета, То в таком случае вы будете независимы и будете более объективны. Вы не будете входить в эту игру нет необходимости э, реагировать на это внутренне. Внешне можете реагировать. Это, конечно, нужно даже реагировать, потому что люди будут э, странно вас воспринимать. <coughs> что, мол, я его хвалю, а он э, как, как в пропасть какую-то. Я тут энергию трачу. А внешне, да, конечно, проявляйте, ну. Это же социум, это же люди. Yeah. Необходимо с ними поддерживать контакт. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А внутренний будьте спокойны на похвалу или на негатив. Отлично. Я сейчас буду считать от 19 до 1. На цифре 1. Ты проснешься и хорошо себя будешь чувствовать. Девятнадцать. Два. Ты полон силы хорошего настроения. Один. Все твои тонкие тела, физическое тело, душа, дух в полном балансе на всех уровнях. Ты полностью сгармонизирован, сбалансирован, ты полностью обновлен, ты в своем теле полностью синхронизировался на всех уровнях, хорошо себя чувствуешь потихонечку шевелишься, помаленечку, резко не поднимаешься, еще можешь полежать спокойно, шевелишь руками, ногами. Как себя чувствуешь? Скажи, пожалуйста. Ох, круто, круто. Ух. Можешь о, полежать, о, мож... о, лежи, о, лежи, о, лежи, о, лежи о, не дергайся, о, лежи. Круто, круто. Скажи, пожалуйста, по ощущениям, как ты думаешь, сколько времени прошло, по ощущениям. Слушай, ну, если б я не знал, пока он не включен, ну, минут 30-40, наверное. Ну да, по Я знаю, что часа два, наверное, минимум, да? Да, ну, 2.40. Да ладно, блин, пипец. Еще больше. А вот такой вопрос мне к тебе, скажи, пожалуйста, ты остался доволен? Да вообще круто ты вообще молодец. Mm -hmm. Слушай, так тело никто еще не расслаблял. Вот эта твоя методика, она вообще бомба. Ну вот единственное, я говорю, мне не хватило тогда сознания выйти. То есть, ну вот я обычно человека ну, гораздо меньше на тело уделяю внимание, что большая ошибка является. Вот с тобой это просто пипец, это, это нечто. Я mm -hmm. такой первый раз вижу. Н ни, ни в одной технике ни йога, нидра ничего такого, сколько я слушал, настолько сильно тело не расслабляло. И я вошел вот в то состояние, когда э, вот тело как камень. Uh -huh. И, блин, дай вот это вот состояние. Настолько вот, тяжело в этом, вообще круто, круто. Uh -huh. Я очень, ну, как бы, подсознательно очень часто к этому состоянию возвращался. Но uh -huh. хотел, чтобы оно было. Нагнетало uh -huh. его, не получалось. Uh -huh. Вот. А вот сознанием чуть-чуть я, ну, наверное, делал привычки, да? Нужно, нужно было мне чуть-чуть, тип, типа, тип, типа выйти куда-то, да? Ты имеешь в самом начале, когда еще еще сознанием, да, было там... Не, не, не, это вот когда тело расслаблено, я вот в этом теле нахожусь, и, блин, и меня все сжимает вот это вот. А угу. потом до меня дошло, блин, куда я летаю? Каким сознанием? Ну... Но... Мы когда с тобой будем проходить сеанс, я тебе, mm -hmm. это, ну, дам знать, вот на, о чем я говорю. Да, да, да, да, -да. То есть ты, То сказ... есть... где ты уделяешь больше сознанию, да, вот как оно выходит, да? Ну, теперь я понял, вот сейчас понял, э, в сеансе с тобой, что это не сознание, а скорее галлюцинация. Ну, вот образом, каким-то уделяю внимание, оказывается. А ну вот смотри. То есть никуда идти не надо. Да, никуда не идти не надо, ты просто синхронизируешь, и у тебя бух, все отключается просто потом. Да, да, да. Оно же во мне это и находится. Да, да, никуда там не надо там шуровать по каким-то пляжам или еще где-то что-то, ты просто можешь сразу синхронизировать. Вот, вот. Вот, я о том говорил. Да. А вот скажи, пожалуйста. Спасибо, это вообще круто. А я у тебя хотел сказать, спросить вернее. Скажи, пожалуйста, насколько ты помнишь все? Так, насколько я помню? Ну вот частично, вот имеется в виду процентное соотношение. Вот сто процентов это ты все помнишь? Вот если процентное соотношение взять, насколько ты помнишь? Слушай, ну сейчас я что-то вот тебе то, что рассказал, то что помнил. Ты спросил и что-то вот все. Ты ничего? Ты ничего не помнишь? Ну вот, вот все. Ну вот представь, да, два часа сорок минут мы с тобой беседовали, ну не два часа, два часа минут, два часа мы с тобой беседовали, ты не помнишь ничего, да, практически? Вот, вот я помню, как ты, ну вот, вот эту технику расслабления делал, да, вот, вот этого, и потом в один момент я потерял мысль, ну, э, потерял, ну, куда-то ушел, вот, не своим голосом пошел, а вот куда-то ушел. И вот с этого момента все, у меня как провал. Я помню только то, что ты... Ну, я попросил тебя вернуть, ну, чуть-чуть попутешествовать, что-то такое было. Угу. Или что-то с сознанием. Угу. И все. Же... И, <сих> и помню, что... И вот это вот ощущение, помню, ну, вот тело, когда оно находится в таком вот... В камне. Ну да, ты, получается, всю беседу вот. вообще не помнишь. <сих> ну, да, наверное. А <сих> Офигеть. Классно, ну, в общем, классно. блин, Сань, круто, круто. Тогда останавливаю запись, да?